Семерка воды. Однажды девушка, несмотря на запреты, пошла в ванну и только включила воду, как дверь медленно-медленно открылась, и появилась черная-черная фигура. Она протянула черную-черную руку. Из детского фольклора. Изображение карты. Обнаженная девушка моется под душем. Она ничем не прикрыта, кроме вали, капелек воды, и в туманной дымке не видит чудовищного монстра, возникающего на пороге. Испух неизбежен. Разве можно заставать человека врасплох? Неясный образ может оказаться кем угодно. Да и намерения его непонятны. В незащищенной ноготе любой самый безобидный порыв непрошенного гостя может показаться страшнее самой страшной опасности. Значение карты. Мужчина внешне Дэнди, внутри монстр. Девушка внешне серая мышка, внутри очень светлая личность. Принцип красавица и чудовище. Воображение, каприз, неосязаемая опасность. Что-то меняется. В этой карте речь идет о внутренней чистоте, которую заставляют столкнуться с грубой реальностью. Это может быть или какой-то нелицеприятный поступок партнера, или качество, неожиданно обнаружившее себя, или черта характера, о которой вы и не подозревали. В общем, некое событие, когда ваш партнер повел себя совершенно неожиданным образом, что заставило вас одновременно испугаться и задуматься. Неужели вы и этот человек действительно из одного мира, из одной цивилизации? состояние ощущение надвигающейся опасности страх явной причины для него нет но есть нечто неосознаваемое чувство предчувствие, намеки, начало отчуждения характеристика отношений переплетение ролей люди друг в друг друге находят то чего самим не хватает воображение делает свое дело и вместо живого человека возникает некий образ, наделенный нужными тебе качествами. Особенно если ты ощущаешь себя такой абсолютно чистой и невинной. Любые пороки легко будешь находить в партнере. И недалеко то время, когда он превратится в реально устрашающего монстра. Физическое состояние. Страхи. Внутренние психологические проблемы – Которые могут быть связаны с внешностью, чувства, беззащитность, Опасение несоответствия партнеру или партнера вам, интуитивное ощущение, что должно случиться нечто. Плохое или хорошее пока не ясно. Предупреждение карты нестандартная опасность. Возможно, венерическое заболевание. Ситуации предупреждения необходимо рассматривать в зависимости от положения карты и ее сопровождения. Совет карты. Будь готова к любым неожиданностям. Соблюдай чистоту отношений. Астрологическое соответствие. Венера в Скорпионе. Третий декан Скорпиона. Неправильный выбор.